Добрый день, Алья, город Кахшито, Казахстан. Первый раз вошла. Я, если будут какие-то вопросы у вас, я как сейчас все расскажу. Прям берите тоже микрофончик, главное, не стесняйтесь и все, что непонятно, спрашивайте. Буду все объяснять. Ксения, добрый день. Я вот только сейчас слушала ваше какое-то сообщение, вы скидывали куда-то там. Мне знакомая Алма отправила. Я вот пыталась послушать, что-то понять. Ну, конечно, это куча каких-то цифр. Мне для меня вся эта кухня непонятная. Я только пришла, но я думаю, что здесь все хорошо. Ой, я вам думала... сейчас всё... Вообще прям очень-очень да, понятно, все буду рассказывать, все буду рисовать, поэтому разберетесь. Это когда мы такие, знаете, как выжимки делаем да, из информации, не сразу все понятно. А сейчас я вот целую картинку вам нарисую, вот и будет уже гораздо понятнее. Но давайте тогда, ребят, будем с вами начинать чтобы долго нам тоже не затягивать. И смотрите, да, с чего мне хотелось бы начать. Ну, во-первых, да, в двух словах буквально про себя расскажу. Я такой же обычный простой человек, работала я учителем физкультуры 9,5 лет, и только благодаря компании BeFree я уволилась с найма полтора чистых вот уже да, полтора года я работаю в компании be с учетом того что полгода я еще совмещала с наймом да и работу Бифри, ну два года вот здесь я в компании вот а уволилась через полгода уволилась до да, достаточно быстро можно было и быстрее но сами понимаете да дети вот такое еще как бы да, не хочется вроде уходить и кого-то там бросать но Осознавала, что здесь денег больше, что здесь я буду наконец-то свободна. И, честно, ребят, я вот кайфую от этой свободы, потому что с утра встаешь без будильников, бежать никуда не надо. Спокойно, да, день распределяешь, как тебе нужно. То есть эта жизнь, она совершенно другая. При этом можно, да не знаю, ну, делать все, что хочешь. У меня муж работает тоже в компании BeFree, год назад он тоже уволился с найма. И сегодня спокойно встаем, он мне говорит, ну что, пойдем погуляем. Я говорю, подожди, сейчас голосовой проведу, и сходим, и погуляем, и отдохнем. То есть это совершенно реально такая, другая жизнь, при этом совершенно другие доходы. Потому что вот за эти два года это покупка машины, это покупка квартиры, и это все за наличку. То есть без кредитов, без ипотек, еще с учетом того, что кредиты я свои закрыла. Вот, поэтому деньги здесь есть в компании BeFree, денег здесь много, но нужно поработать, поработать совсем-совсем чуть-чуть, потому что даже когда вот полгода я совмещала с наймом, было легко, ребят. Понятно, что, да, две работы, это само собой оно будет выматывать, потому что я работала с 8 утра в школе до 6.30 вечера и параллельно находила 10 минут, 15 минут, да, чтобы уделить, это время на работу в бифри. То есть в течение где-то, ну, час, час у меня уходил да, на пятидневке на выходных, я старалась сюда уделить ну, 2-3 часика, да, чтобы все-таки хотелось быстрого роста, хотелось быстрых доходов, хотелось уже жизнь наконец-то поменять. Вот, поэтому ничего не бойтесь. У каждого здесь все получится. Люди здесь обычные, простые. Вы это видите в колобочках. Мы выходим постоянно, показываем себя, мы не стесняемся, потому что компания честная. Компания все нам отдает, ребят, на вывод все сто процентов. Вот когда только услышала, я раньше не работала в матрицах. Это первая моя матрица, про которую я вообще услышала в своей жизни. Для меня, честно, было непонятно. Я говорю, как так? Ну, не бывает такого, что два человека приходят, и уже возврат. А потом я ничего не вкладываю. Для меня это такое, знаете, было вообще реальное непонимание, потому что я работала... Азамат, выключайте, пожалуйста, камеру и микрофон, потому что я буду сейчас транслировать свой экран, и будет очень мешать. Спасибо. Вот. И для меня это было непонимание. Я работала, совмещала школу обычно с продуктовками. То есть Herbalife, Марикей, да, вот такие вот компании, я не скажу, что они плохие, нет, хорошие компании, продукт хороший, мне нравится, я до сих пор пользуюсь, но в плане доходов денег я там, ребят, не видела. То есть без конца, да, закупила товар, продала огромному количеству людей, причем придет ко мне там два человека, сами понимаете, что вложенные деньги в товар я не верну полностью, причем с продажи товара платили, опять же, ну, далеко не сто процентов до максимум там не знаю 10-15 вот поэтому денег там я не видела и когда вот я увидела этот маркетинг и мне сказали да всего два партнера ты возвращаешь свое а дальше ты больше уже ничего не вкладываешь ты пойдешь только зарабатывать я сначала не поверила я стала сидеть, наблюдать, как на самом деле это все происходит у ребят, которые уже здесь. И когда я в гостевом чате увидела очень много пенсионеров, вот они меня зацепили. Почему? Потому что ну, я сама молодая девчонка, да, 33 года мне на данный момент. И я сижу, смотрю на этих пенсионеров и думаю, господи, почему у меня-то не получается? Да. Ребята, которым по 70, по 80 даже лет, у них все есть это, у них летят шикарные выплаты. А я молодая девчонка, сижу с копейки на копейку, перебиваюсь, и вся зарыта уже в этих долгах, кредитах, ипотеках. Вот. И, соответственно, да, как и у всех, самая главная проблема – денег не было. Получала я, если переводить в доллары, 350 долларов в месяц, да тратила половину зарплаты на ипотеку и кредиты, а на половину зарплаты – это коммуналка, это детский сад, ребенку, продукты. Одеться все-таки хочется, да, на надежду тоже иногда приходилось копить. То есть такие моменты не очень приятные в жизни, которые да, иногда окажется забыть уже и не вспоминать никогда, но тем не менее это моя жизнь, которая у меня была. И дождавшись своей очередной зарплаты, вот мне как только ее выплатили, я взяла и зашла на стол 300, ребят. Я сейчас буду рассказывать маркетинг, вы поймете, да, про какую программу я говорю. И честно, у ну, меня не было такого страха, да, что вот это же вся моя зарплата. Я понимала, что я сейчас включусь, я поработаю, и я эти деньги верну. Я их не отдам ни тете, ни дяде, ни кому-то еще. Я эти деньги ведь верну обратно. И раз я их верну, я их дам за все эти коммуналки, ипотеки и так далее. То есть да, верну свою жизнь обратно в тот же вид, в котором она была. А дальше я пойду уже в плюс. Я пойду только зарабатывать. И шла я сюда, ребят, честно за квартирой. То есть денежка на каждый день, но она у меня и в школе была, да, зарплата мне, по сути, как бы вот на каждый день, если бы не было других затрат, мне бы ее хватало. Поэтому шла я сюда за квартирой, поэтому я шла в автохаус. Вот, так что у кого большие цели, мечты, машины, дома, путешествия, ребят, стартуйте с программы «Автохаус» сразу. Ну давайте мы с вами будем с маркетинга начинать. Сейчас я открою экран. Если вдруг у кого-то что-то будет не видно, да, когда я буду рисовать. Вы прям включаете микрофончики, говорите, но, ну, в принципе, я тоже тут немножко наблюдаю, да, чтобы трансляция шла хорошо. И смотрите, да, начнем мы с вами с программы Everyday, с площадки 150 долларов. Вообще, кстати, без разницы, ребят, откуда вы стартуете, либо со 150, либо сразу с автохауса. Компания, так как она отдает все 100% каждому человеку на руки. Ей же нужно на что-то существовать, согласитесь? Поэтому она берет всего лишь на свое развитие, на свое существование 5 долларов с каждого партнера. Все. Эти 5 долларов, сами понимаете, да, это содержание наших личных кабинетов, у каждого свой кабинет, у каждого партнера. Работа техподдержки 24 на 7, перевод Внутри кабинета уже у нас на 10 языков, если, может, даже и больше надо посмотреть, посчитать. Вот Это лендинг обновленный, то есть у каждого партнера в кабинете есть лендинг, телеграм-бот, кто с ними немножечко знаком, это очень дорогие, скажу так, удовольствия, но они достаются каждому партнеру бесплатно. То есть всего лишь... 5 Ребят, пожалуйста, за микрофонами следите, потому что... Я буду отвлекаться, сбиваться, у меня нигде ничего не записано, говорю все от себя, вот, чтобы я не отвлекалась, постарайтесь пока их не включать. И смотрите, ребят, что у нас происходит, да? программа 150, это денежка, она на каждый день, потому что вы уже вот здесь видите, да, что практически каждое местечко, оно у нас идет выплатное, вот, поэтому деньги здесь быстрые но, скажем так, не очень большие. Вот. Но, тем не менее, да, это гораздо больше, чем в найме, уже доход у вас будет. Когда мы заходим, вот вы заходите, вы всегда себя видите сверху. И дальше какие действия мы делаем? То есть мы работаем командой, здесь вы тоже это всегда слышите в гостевом чате, каким образом у нас идет командное заполнение. Вот над вами вот здесь вот, да, тоже стоит какой-то партнер. И, соответственно, два местечка снизу, мы их называем плечи, да, первое, второе местечко, плечики, чтобы нам было удобнее. Их точно так же можете закрыть вы, кого-то пригласить да, и поставить сюда своих партнеров. Может пригласить человек, который стоит вот здесь вот над вами, потому что это его выплатная линия. Вот смотрите, ребят, пришел первый партнер, 150 долларов полностью уходят человеку, который стоит над вами. Обращаю всегда внимание на то, что они уходят не админу, который сюда пришел уже почти 5 лет назад, в августе 21 числа будем отмечать 5 лет, не кому-то еще, здесь возможно даже не ваш пригласитель стоит, да, а тоже какой-то партнер, то есть полностью 150 долларов уходит этому партнеру. Денег в системе, в структуре нету. В один кошелек ничего не стекается. А дальше приходит следующий партнер. Так как матрицы у нас тоже управляемые, мы своим бизнесом управляем, мы его можем поставить вот сюда вниз. И точно также пригласить можете его вы, а может человек, который встал к вам уже в плечика, может он раньше сработает. И вот эти 150 долларов, все, вы их забрали. То есть то, что вы вложили... В два шага, раз, два, вы забрали. Можете поставить сразу двух человек в течение пяти минут, забрать свои деньги, тут же вывести себе на карточку, а дальше идти только зарабатывать. Да, в общем, скорость у всех разная. Я когда зашла, я скажу так я немножко да, еще осваивалась. я не работала в интернете от слова совсем, знакомые крутили у меня у виска, обзывали как только можно и нельзя. но я на них не обращала внимания да, тоже в конце голосового эту тему можно будет немножечко затронуть, поэтому я свое вернула в течение первого месяца. Тоже достаточно быстро. А дальше пошла только зарабатывать. То есть, ребят, два года два года я только зарабатываю, ничего больше не вкладывая. Чистый доход тут идет. Вот. И смотрите, ребят, что происходит дальше. Встает всего лишь третий партнер, да, ставим его вот сюда вниз. И у вас уже плюсом, плюсом, ребят, чистыми 150 долларов в вашем кошельке. Закрытие матрицы мы не ждем. Берем их, сразу же выводим, тратим куда мы хотим. То есть денег в структуре, в системе нету. Когда некоторые приходят и говорят, о, это лохотрон, пирамида, я вообще обожаю <связываю> этих людей, они делают просто мой день. Вот. Ну, не посмотрев маркетинг, да, если вы не знаете, что такое пирамида, ну, ну, о чем вы вообще говорите, ну, посмотрите, да, не, этот, не делайте здесь таких громких выводов. Если денег нету в структуре, если нет общего кошелька, если деньги все у людей, чему схлапываться-то? 5 долларов? Ну, как бы, да, честно, ребят, кто вот это уже понял, но ну, на самом деле это очень смешно получается. Да, дальше идем заполнять. Плечиком выплата человека, который над вами. Следующее вниз. Это выплата опять ваша, то есть с первой матрицы 150 вернули, 300 уже в плюсе. Круто? Круто. С командой поработали, да, не, не обязательно все вот эти вот ячеечки закрываете вы, Приглашаю, команда, точно так же может здесь сработать спокойно, быстрее вас, и все, и у вас уже 300 долларов в кармане. И вот это вот последнее местечко, вот эти 150 долларов, ребят, они на руки вам отдаваться не будут, а за эти 150 долларов вам откроется новый чистый стол, ну или матрица, да, кому как удобнее, мне удобнее называть столом это. Вот, открывается новый чистый стол вот за эти 150 долларов, то есть из своего кошелька вы ничего не вкладываете, они вам автоматом да, открывают, уже программа автоматом открывает стол 150 снова. И в чем здесь плюс огромный? А в том, что ваши партнеры, которые пришли к вам в первую матрицу, они также, закрывая свои столы, вот у вас, да, первый партнер встал, плечики закрылись, да, у этого партнера вам эта выплата две выплаты прилетела, да. Вот здесь, вот, точно так же, матрица у него закрылась, вот этот партнер точно так же заработал свои 450 долларов, и он снова полетит к вам. То есть ваши ребята всегда будут лететь за вами. Допустим, да, вот пришел за вами партнер. У него за ним прилетели его партнеры, да, а у вас уже сыплются выплаты. По закольцовке вот так вот все идет, идет, идет, идет, идет. То есть здесь много людей приглашать не надо. Минимум, да, минимум, это два человека. Если вы хотите больше денег, соответственно, да, математика. Чем больше приглашенных, которые будут постоянно также перебегать за вами, тем больше у вас будет выплат. И смотрите, ребят, что получается. да? Стол 150 он крутой, он классный, но 450 долларов, закрыв семиместную матрицу, это не такие большие деньги. Сразу скажу, квартиру здесь, чтобы купить, нужно очень-очень много матриц закрыть. Ну, считайте, да, если с одной матрицы 450 у вас доход, сколько квартира стоит в вашем городе? Да, делите вот эту огромную сумму на 450 долларов да, И увидите, сколько матриц вам нужно закрыть Это огромное количество, поэтому да, мы и говорим, что здесь деньги на каждый день вот, И чтобы не сидеть вот, э, с этими деньгами, а чтобы идти уже зарабатывать большие деньги Программа автоматически сделана таким образом, что вот на второй матрице, ребят Вот эта вторая матрица, на первой вы заработали Вот эти два местечка снизу образуют 300 долларов, да, 150 плюс 150, когда сюда встают партнеры. И вот эти 300 долларов автоматически вам могут открыть стол 300. Я сразу заходила в автохаус, поэтому вот эти 300 долларов со второй матрицы пришли мне в кабинет. И я их вывела, ну и пошла тратить, куда мне нужно. То есть здесь программа уже будет смотреть. Ну а дальше все точно так же. Третье местечко снизу плюс еще 150, четвертое местечко снизу, опять новый чистый стол. И вот так вот по закольцовке, так давайте это уберем, да? вот так по закольцовке вы с партнерами все крутитесь, крутитесь, крутитесь на этом столе. А вот у меня сейчас открылся, когда новый стол, у меня в мой новый стол перелетели мои три партнера, ну как я их называю, да, кто со мной давно, старичка, кто уже давно со мной работает. То есть я никого новеньких не приглашала, при этом у меня уже три партнера прилетели снова ко мне, у меня снова прилетели выплаты. Вот. Поэтому, кто, знаете, ищет в интернете пассив, сразу тоже скажу, пассива не существует. Вот просто слово «совсем», даже там, где красиво говорят, «Ой, приходи, там за тебя робот поработает, доделать да тут вообще ничего не надо, до да тебе будет капать тут 1-3% в день, ты где такие проценты огромные видео, за то, что ты просто сидишь?» Ну, извините, да, если я не работаю, кто будет работать там? Кто будет приглашать этих новых людей, которые будут делать вложения? никто не будет. все равно рано или поздно это все прихлопнется. и когда вот зовут в такие компании, где делать вообще ничего не надо, там есть общий кошелек. вот это называется финансовая пирамида. то есть вы пришли, закинули туда деньги, вам капает. ну к примеру даже, да, пусть даже 3 процента в день, да. а деньги-то где хранятся? админа вот, там все в общем кошельке потому что он вам с вашей суммы отдает ваши деньги считайте сколько месяцев вам нужно чтобы вернуть свое независимо от того приглашаете вы или нет очень много вот поэтому пришли вы пришли еще там 500 человек все деньги в один кошелек слетелись Соответственно, админ смотрит, о, все, сумма, мне хватит этих денег, пойду-ка я компанию прихлопну, да, все, скам, и открою наподобие еще такую же. Вот в такие компании ни в коем случае не ходите. А здесь, да, можно сказать, что пассив, вот он начинается, когда у вас уже есть команда, и ваши партнеры постоянно бегут за вами, у вас постоянно летят выплаты. Это реально своеобразно, ну, я, я называю это пассив, вот, поэтому поработать все равно нужно, немножко нужно. Вот. Но ну, пойдемте мы с вами тогда в автохаус по столу 150. Если будут вопросы, вы потом спрашиваете тоже вам все отвечу. Так, сейчас открою Чего? автохаус. И мы с вами пойдем туда. Пойдем уже за миллионами, ребят. Так, вот смотрите, я стартовала сразу, то есть это 305 долларов. Если вас переводят со стола 150, то автоматически да, у вас открывается эта площадка. Ваши партнеры сюда приходят с площадки 150, перебегают за вами, могут точно так же сразу купить себе бизнес-место в автохаусе, причем любое, могут зайти в 900, в 2700, даже в 800 сразу, у меня есть такие партнеры. вот И плюсом здесь заполнение, ребят, если вот там матрица, хоп, все, она обрезалась, открылась новая, да, здесь, когда я закрыла свое местечко, оно у меня убежит дальше. Я своих партнеров могу ставить вот туда вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, помогая своим ребятам, которые пришли ко мне чуть раньше. То есть здесь вниз управление на всю глубину. Поэтому заполнение здесь идет гораздо быстрее, чем в столе 150. Ну и, соответственно, и выплаты здесь быстрее. Вот, пришли вы. Точно так же первый партнер, второй партнер. Все везде в два шага у нас идет. 300 долларов у вас в вашем кошельке. В два шага забрали, закрытие матрицы не ждем, вывели. Дальше, ребят, смотрите, заполняем нашу матрицу, и так как это деньги, мы идем же за большими деньгами, то всегда действует накопительная система. Каким образом? Вот у вас осталось здесь снизу три местечка. Пришел первый партнер, второй, третий, да, вот в эти три местечка они их заняли. 300 плюс 300 плюс 300 в сумме получилось 900 долларов. Сейчас программа открывает вам за эти 900 долларов стол 900, но точно так же ваши партнеры бегут за вами. Прибежал первый, прибежал второй. И 900 долларов, вот эти 900, ребят, которые здесь накопились, в два шага вы их опять забрали себе в кошелек. Точно так же вывели, пошли тратить куда хотите. В столе 900, такая же система. Три местечка, да, 900 плюс 900 плюс 900. 2700 накопилось, открывается вам стол на 2700 в два шага. Вы забираете себе опять на вывод 2,700. Все, вы их забрали. В 2,700, это третья, ребят, всего лишь матрица, такое же идет накопление. 2,700 плюс 2,700 плюс 2,700 в сумме 8100 долларов. Ребят, чувствуете, какие деньги уже? Уже не 8 одним, когда человеком прилетает, это уже, знаете, такая сумма, просто от которой и слезы, и все на свете, да, вот потому что никогда, вот я лично разом таких денег никогда в жизни не видела. Два партнера перебежали за вами, все, 8 100 на вывод. Это с учетом того, что вот здесь, да, вы зашли один раз. Вы вернули в два шага свое, все, в два шага, а дальше-то вы больше ни копейки не вложили. Вы просто работаете, и за вашу работу вам идет выплата 900, 2 700, и здесь в два шага 800. Но это всего лишь, ребят, четвертая матрица. Это еще не все выплаты. Партнеры же дальше бегут за вами, и матрицу-то мы заполняем. Все четыре места все ребят, вот эти четыре местечка, они все выплатные точно так же как и в столе 150 только выплаты здесь гораздо гораздо больше приходит третий партнер да, вот вниз сюда его поставим вам на вывод в ваш кошелек идет 7200 долларов приходит следующий партнер вот сюда вниз в третью ячеечку. вам на вывод еще 7200 долларов и четвертая ячеечка снизу занимается партнером, и вам на вывод 7500 долларов. То есть с четвертой матрицы, ребят, с четвертой всего лишь, вы забираете пошагово 30 тысяч долларов. Вот за эти деньги можно уже мечты свои воплотить. Вот. И смотрите, ребят, помимо того, что вам прилетает вот такая вот сумма, да, матрица то все-таки у нас 800, поэтому да, сразу вопрос возникает. Если пришел партнер, да, вот встал вот сюда, почему матрица 800, а выплата 7200? Админ забирает, да, тоже сразу такой подвох у всех. Админ там деньги эти заберет себе? Нет, ребят, админ ничего себе не заберет. То есть из 800 вычитаем 7200, получается у нас 900 долларов. Считайте, все чистая математика. И вот эти 900 долларов за эти 900 вам открывается 3 бизнес-места в стол на 300. Вот сюда в этот стол 3 бизнес-места дополнительных. Приходит следующий партнер, да, выплата опять 7200, еще 3 бизнес-места, а там, где выплата 7500 плюс 600 долларов, получается 2 бизнес-места дополнительных. То есть деньги, они все идут вам. Просто на руки да, вам не все отдается, а получается, что вам еще на следующий круг открывается 8 дополнительных бизнес-мест. Для чего, ребят, это делается? Ну, если бы вам все на руки отдали, все, бизнес закончился. Да, а нам же хочется дальше идти работать, продолжать зарабатывать точно таким же образом, тем более у нас построена команда которая постоянно бежит за нами. Вот. И тем самым, да, вот смотрите, дали вам первые три бизнес-места. Первое бизнес-место летит к спонсору, к человеку, который вас сюда пригласил. Следующие два бизнес-места вы можете расставить вот таким образом, второе вниз, и еще 300 долларов забрать себе. То есть здесь 7200, плюс тут же моментально еще 300 вам прилетело в кошелек. То есть вот эти восемь бизнес-мест, они будут вам давать 8 выплат, на втором кругу по 300, 8 выплат по 900, 8 выплат по 2700 и 8 выплат по 30 тысяч долларов. Ребят, считайте, умножайте сами здесь уже, берите ручки, листочки. Вот. И плюс каждому вот из этих 8 бизнес-мест, ребят, в 4-й матрице, вот в этой, да, еще дадут каждому из восьми мест, еще по 8 бизнес-мест. На третий круг у вас там вообще будет <coughs> бешеная закольцовка, и просто <coughs> места будут лететь один за другим. вот Поэтому автохаус – это миллионы, автохаус – это большие деньги, я этого уже не боюсь. Раньше, честно, я боялась таких огромных сумм, и мне в голову такие мысли лезли, «Господи, а куда как мне такие деньги придут, куда я их потрачу?» Ну, понятно, что хотелось там да, кредиты закрыть и все остальное, но… Как-то все равно было страшновато, потому что, да, если считать по 350 долларов в месяц, за 12 месяцев-то получалась сумма не очень большая. Плюсом я их на руках-то не видела. Они мне пришли, я тут хопа по два-три дня, их уже нету. В следующем месяце зарплата пришла, а ее опять нету. То есть накоплений-то никаких не было, а тут вот деньги живые на руках. Вот, поэтому Потихоньку-потихоньку, начиная получать такие выплаты, мы уже понимаем, что это все реально, это все возможно, и, соответственно, уже, да, спокойно я уже говорю, что здесь такие миллионы сыплются, ребят, что здесь должен быть каждый. И еще смотрите, сразу да скажу, что мы тоже сидели и думали, как же сделать так, чтобы уже с первого круга зарабатывать больше. И сделали такую стратегию, называется она «Золотой треугольник», то есть вот когда я пришла, я себе прокупила бизнес-место 305 долларов, и вот за эти же, за одни и те же 300 долларов мне ребята рассказали, как сделать себе еще два места. То есть вот сюда в плечике я себе еще два места взяла за одни и те же 300. То есть я сюда не вкладывала 905 долларов, ребят. Поэтому да, кто, кому это интересно, более подробно с пригласителем и уже в команде, когда будете, мы вам Поможем точно так же за одни и те же 300 сделать золотой треугольник для чего это делается для того чтобы в дальнейшем да здесь вы свое вернете вы свои вот эти 300 точно так же в кошелек вернете все заберете а дальше вы будете зарабатывать три выплаты по 900 долларов то есть во второй матрице у вас уже будет доход 2700 долларов пошагово в третьей матрице стол 2 у вас будет три выплаты по 2 это 8100 долларов, а в четвертой матрице раз три выплаты это 90 тысяч долларов пошагово, ребята. Есть разница. В столе 150, везде по 450, а здесь вот такие огромные деньги. Вот И сразу еще тоже скажу, у кого есть возможность, ребята сразу заходят и покупают себе треугольник. Да, то есть 905 долларов, все, они заняли себе плечики, идут дальше, работают, чтобы к ним в плечи никто не встал, потому что командная перемешка у нас здесь идет активно. Вот. И э, тем самым да, доход уже свой увеличивает. Но у кого денег нет, в основном у нас люди здесь идут простые, да, 99, наверное, процентов, это обычные такие же люди, как я, там, э, да, учителя, врачи, сантехники, мамы в декрете, пенсионеры. Мы выстраиваем пошагово. Вот эти три местечка. Вот. Также есть у нас предприниматели здесь тоже, уже достаточно много их, их все больше и больше становится, потому что бизнес на земле и бизнес в интернете, ну, это две разные вещи. Сами понимаете, на земле тоже вложения нужны бесконечные, постоянные, каждомесячные, вот, а здесь чистый, чистый доход летит. Так, ребята, вот теперь давайте будем разбираться сначала с маркетингом да, будем считать, кому что непонятно по программе «150» автохаусу берите микрофончики сейчас я в... если он выключен у вас вы его включаете я увижу что вы руку поднимаете и я вам его включу просто некоторым ребятам отключала чтобы не мешали трансляцию вести ребят кто у нас? вопросы? Вот смотрите, допустим, я еще нулевая, вот только услышала, меня пригласил человек, который ну, купил первый стол за 150 долларов, а я хотела бы войти, мне быстро нужны деньги, потому что у меня горят там кредиты. Если я за 300 войду, а этот человек не пострадает, как вот это вообще, какой механизм там будет? Ага, смотрите, ребята, если вы хотите зайти, вы, во-первых, думаете всегда о себе, да, вы сюда пришли, вы открываете свой личный бизнес, вот, и кому, кому вы пришли, в этому партнеру скажете, что я хочу сразу на стол 300, и здесь мы уже командой посмотрим, как, во-первых, лучше ему открыть тоже автохаус, да, чтобы сначала он встал и уже вас поставил к себе, вот, если человек не захочет идти в автохаус, ну, такое вообще, днем с огнем не сыщешь, в основном у нас партнеры кто приходят они осознанно понимают что им нужно как можно быстрее быть там Вот, то просто-напросто вы тоже вы откроете себе автохаус но вы уйдете под вышестоящего то есть не под того партнера который вас пригласил а под того кто его пригласил сюда в эту компанию Вот, а когда он дальше придет в автохаус если он перебежит раньше чем вы в 100 900 а потом вы побежите то вы уже полетите к нему то есть ну, как скажу, потеряться здесь невозможно. Вы все равно будете привязаны к своему спонсору, потому что регистрироваться будете по его ссылочке. Вот. Но в любом случае, здесь уже с партнером подумаем, порешаем, чтобы он тоже смог как можно скорее зайти в автохаус. И у вас, если будут такие ситуации, что люди к вам будут заходить, то, конечно, лучше найти возможность открыть себе еще и вторую программу. Потому что, ребят, люди одни и те же. И в столе 300 и в программе в одни и те же партнеры мы просто почему открываем себе потихоньку все площадки потому что это расширение нашего бизнеса да? В столе 150 не такие большие деньги но тоже приятно когда они летят вот и я точно также заходила у меня был стол 300 открыт зарплата вся вложена да? стол 150 открыть не могла сразу вот потому что ну откуда я денег возьму. Кредит еще один брать мне не хотелось. Вот. И, соответственно, ко мне тоже ребята начали приходить и говорить, я в стол 150. И я искала для себя возможность, как мне найти эту денежку, чтобы этот стол открыть. Потому что возврат -то точно так же у меня получился. да. Так, сейчас я вам покажу. Ну, вот я стояла здесь, да, тут пошла матрица заполняться. Вот я открыла себе стол 150, ко мне встал первый партнер. Второй партнер, я также эти деньги вернула. То есть они никуда не убегут. И здесь точно так же, да, первый, второй, все. Я вернула. И здесь доход пошел, и в Астахаусе доход пошел. Я... А... Ага. А, а вот, я извиняюсь, а тогда параллельно я могу открыть и на 150, и на 300, да, но ну, так, чтобы человека не обижать вы здесь смотрите во первых для себя да думайте еще раз ребят говорю это ваш бизнес тут не то что обижать не обижать да вам человек рассказал про этот бизнес это классно открыть две программы если у вас есть возможность это еще круче будет вот если бы у меня были такие деньги сразу я вам честно говорю я бы открыла сразу и стол 150 и стол 300 вот, но если у вас есть возможность, открывайте не из-за того, чтобы человека нет, не а из-за того, нет, чтобы вам нет, больше. Возможно, теоретически просто хочется знать. Ага. Можно, можно, да, можно открыть сразу все площадки, можно все столы зайти в 150, и в 300, и в 900 сразу открыть, и даже 800 можно сразу открыть. У вас просто денег будет больше, вы будете в двух программах больше зарабатывать. Для вас это будет огромный плюс. И смотрите, ага. когда люди будут к вам также приходить. Да, интересоваться компанией, но у вас уже не будет вот этого момента, что, ой, а куда его, я зову в 300, а он, например, тоже в 150 хочет. У вас спокойно все работает, вы ему рассказали, и человек уже сам решает, куда он пойдет. Все, у вас все открыто, он к вам в любом случае зашел, вы своих партнеров не теряете, да, не нервничаете лишний раз, а только идете, зарабатываете. Так, ребят, еще какие вопросы есть? Здравствуйте, Марина. Вопрос. Меня пригласили зарабатывать 7200 в долларах. Я правильно посчитал, 48 человек я должен привести для того, чтобы эти деньги зарабатывать. Или все же 96? Ой, так, так Виктор, да, я да, вам да, сейчас, честно вам скажу, по количеству людей вам сейчас не скажу, потому что нужно взять ручку-листочек и прям вот, да, да, вот так это, вот туда выставлять людей. Простая арифметика, привожу двух, зарабатываю, зарабатываю с одного, и так 150 долларов. А, если я хочу зарабатывать 720, то значит мне нужно приводить 48 человек, и так каждый месяц. Нет, вам не нужно приводить каждый месяц 48 человек, вы не забывайте про то, что вы работаете командой. Вот смотрите, в автохаусе, во-первых, мы идем тремя местами, вот так вот стою я, то есть, чтобы двигаться быстрее, и вам нужно уже будет в три раза меньше партнеров. И у меня партнеры, вот первый пришел, тоже встал тремя местами, второй, соответственно, тремя, третий тремя и четвертый тремя. И эти партнеры-то, они ведь тоже пришли не посидеть, они же тоже матрицу свою дальше закрывают, к ним вот сюда партнеры встают, я им могу помогать, эти партнеры тоже вниз закрываются, то есть здесь командное заполнение. По сути, если я иду тремя местами, мне нужно всего лишь четыре человека, которые точно так же пригласят по четыре человека. Вот, и посчитав общее количество, ну, я ради интереса, я как-то считала, честно, я не помню, я как-то считала, сидела, мне тоже было интересно, сколько всего в команду нужно будет людей, чтобы закрыть все матрицы, чтобы у меня уже был доход, да, и девятьсот, и две семьсот, и тридцать тысяч долларов. Вот время найду сегодня, сяду, вот тоже посчитаю еще раз вниз, Мария, сколько нужно Мария, Мария, Мария, меня зовут. А, Ксения, потому что у вас Мария да. отображается. Смотрите, я индивидуальный предприниматель, я могу считать, я имею представление, что откуда берется. Зарабатывать я начинаю только с того, когда, ну, условно говоря, любой человек начинает зарабатывать там, где у одного, скажем так, деньги уходят, ко мне приходят. Вот только в этом случае. Конечно, это само собой, да, это в любом бизнесе так. А если мне предлагают деньги которые ко мне пришли и опять же ввать в матрицу то я не заработал ничего то бишь я начинаю холдить. нет вы не правы вот смотрите да изначально вот давайте проще я вас тут тремя местами может заморочила да? проще да вот вы пришли вы за большими деньгами вам нужны выплаты по 8 100 по 7 200. пришло к вам в матрицу два человека вы свое вернули у вас матрица закрылась все семь мест они у вас закрылись. Вы ушли в 900. То есть вы больше ничего не вложили. Вот здесь вот пришли к вам партнеры. Это они вложили, не вы. Вы свое вернули. И когда к вам дальше перебегают, встает первый человек, встает второй человек, вы уже заработали 900 долларов. То есть эти же самые люди сюда прибегают. У вас 900 долларов уже в плюсе. Вы уже с доходом. Вот здесь есть понимание этого? Ну, я с доходом только тогда, когда эти деньги забираю и вывожу. И... Вы их сразу забираете. Они Вот смотрите, как только второй человек встал вот сюда, вот он встал, все, вы сразу же, вот у вас приходит 900 долларов на баланс, и вы сразу их забираете. Вам их не надо копить. Вам зачем их копить-то? Забирайте, выводите, идите дальше, зарабатывайте. Да, но чтобы получить 900 долларов на баланс, это мне нужно привести шесть человек, которые по 150 заинвестируют, и еще шесть человек, которые, с которых потом я 900 получу на баланс, если я правильно понял схему. А еще раз, Виктор, вы работаете в команде. Не обязательно эти шесть человек ваши приглашенные. Это не обязательно. Абсолютно. Я хотела сказать Виктору, он, у него какое-то понимание, что именно в стол 150, не в стол 150, если у вас в автохаусе, вы приглашаете в автохаус на стол 300. Вы зашли, со второго человека забрали свои. Все, сразу же вывели их на карту. Ваших денег уже в системе нет. Дальше у вас стал четыре человека. Да, у вас матрица закрылась, вы перешли в стол 900. Ваши люди, они также приглашают, не вы за них, а они приглашают. Они закрыли свою матрицу, пошли за вами, Стали к вам в стол 900. Со второго человека в столе 900 вы уже забрали свои 900 долларов. Я извиняюсь, у нас тут работа проходит. Да, но ну, стол 900 – это такая же схема, как и стол 150, просто там вместо 150… А, нет, нет, это не такая же схема. Совершенно разные алгоритмы. Нет, это совершенно два разных алгоритма. Стол 150 работает отдельно, а автохаус работает совершенно по-другому. Не путайте, это разные. Эти две программы у вас идут, параллельно закрываются. И у вас и оттуда идут, вот, и Для того, чтобы 900 забрать, нужно, чтобы 1800 зашло. Чтобы 900 забрать, нужно, чтобы вот первый партнер, смотрите, в стол 300, к вам пришел партнер. Вот он, когда также работает, закрывает свой стол 300, он прибегает снова за вами. Он встал к вам в 900, у него также да, здесь накопление, он встал к вам в 900. Например, его партнер тоже закрыл свой стол 300 и прибежал к нему, а у вас идет выплата 900. То есть это не обязательно, что вы вы вы только приглашаете бесконечное количество людей. Нет, вот в этом и фишка вся. Здесь в этом весь и плюс, что здесь ну, можно. Я, если слушать... честно, привык рассчитывать только на себя. А здесь вы научитесь еще и кайфовать от того что будут работать люди которые придут к вам потому что смотрите виктор если вы с расчетом пришли с тем что я буду только приглашать а остальные это все что будут делать они приходят они точно так же как и вы ведь ну вот я не бизнесмен я учитель физкультуры я пришла я открыла здесь свой собственный бизнес я не надеюсь ни на кого я пришла я понимаю что я ходила в школу 10 лет я же там штаны не просиживала, за меня же директор не работал, и здесь мне тоже нужно работать. А работа в чем заключается? Я просто делюсь информацией с людьми о том, что вот он, маркетинг. Ты быстро вернешь два шага, все, два партнера ты вернул. Дальше больше ты ничего не вкладываешь, ты зарабатываешь. И каждый, кто придет к вам в команду, если вы будете людям говорить, что здесь не посидеть, здесь реально работать нужно, также пригласить хотя бы двух, хотя бы двух. Но это, ну, Я честно, говоря. 1080 это да. максимально, ну я я я так понял высший пилотаж, да? 1090 нет, высший пилотаж стол 1080. Если 900. я захожу сразу, 1080 я сразу попасть не могу даже, если Можете. я включил куда инвестирую. Смотрите, вот вы заходите сразу открываете себе 800 сразу моментально у меня есть партнер которая тоже зашла сюда в стол 800 сразу и у вас что получится mm -hmm. вот стол 800 он работает как стол 150 но вы имеете в виду что вам нужно и приглашать на стол 800 понятно что здесь также команда будет работать да человек который здесь стоит над вами он тоже будет приглашать и люди его люди будут перебегать со стола 2700 сюда Потому что плечи, да, вот у вас, вы встали, два плечика слева и справа, это выплатная линия вышестоящего. А вот 4 места снизу, это ваши деньги. И когда к вам встает первый партнер вниз, вы свои 800 заберете, все, то, что вложили, вы вернули. Также два человека. Второй партнер вниз у вас встает, вы зарабатываете 7200 долларов. Встает третий партнер, вы зарабатываете еще 7200 долларов. И встает четвертый партнер, вы зарабатываете 7500 долларов. То есть вот этот стол самый максимальный, самый большой. Получается в сумме 30 тысяч долларов здесь. Не совсем понял. Можно, пожалуйста, вот, вот все вот это предложение, начиная с 800-100 инвестиций, еще раз повторить, потому что что-то это самое. Либо чересчур быстро, либо у меня не вложилось. Смотрите, давайте, да. Так, сейчас я это уберу. Вот вы пришли сразу, вложили 8100 долларов. Вы пришли, вы попали кому-то тоже, кто-то над вами в любом случае вот здесь стоит. Да, может, это ваш пригласитель, может, это какой-то партнер. В любом случае над вами кто-то тоже есть. У человека также идет матрица, закрывается. То есть матрица в матрице у нас, да, у него здесь 4 ячеечки. Вот, и работать будете, да, акцент опять вам ставлю на то, что работать будете вы, вы приглашаете сразу в этот стол людей. Если люди к вам будут заходить на 300, да, а не на 800 то им нужно будет пройти полностью, да, 300, 900, 2700, а потом они к вам прилетят в 800. Вот, поэтому… Uh -huh. Все, это хорошо. Если, вот. давайте, давайте в рублях, чтобы больше, ну, более удобнее было считать. Ну, у, Смотрите, у нас, вот. в рублях наоборот хуже, потому что у нас очень много партнеров, которые с разных стран, и у них в основном доллар и евро. Mm -hmm. Поэтому лучше в долларах, чтобы никто не запутался, вы в том числе. Хорошо, ну вот для меня можно это как-то вот в рублях, вот только в этом давайте случае. Давайте примерно, Скажу. давайте примерно как сделаем. Выплата, допустим, 100,5 миллиона. Ну, вот так обозначим, чтобы у вас ну, было... Выплата вкладчина в 8-100, это 663 рубля. Тысячи. 663 а, тысячи нет. рубля. Слушайте, мне Если кажется, я... Ксюша. Нет, мне это кажется, не... Здесь... Смотрите, мне я приношу при... 660 тысяч надо... в рублях. Виктор, а кто вас пригласил в компанию? Ну, вот в гостевой чат, кто вас пригласил? Ну, дайте Она же так. мне разобраться, какая разница, кто пригласил. Я... Могу и сам прийти, и с кем-то. Нет, Виктор, про то, Наталья про то говорит, что у нас здесь ребята в самом начале голосового представлялись. У нас есть из Германии здесь сейчас ребята, есть из да. Беларуси, есть из Казахстана. И им в рублях неудобно сейчас понимать будет. А в Но доллары команда вы потом переведёте. Вы поймите, что у меня, у меня и смотрите, я индивидуальный предприниматель. У меня люди э, самые, должны зарабатывать деньги в рублях. Понимаете, мне нужно представление иметь в рублях тогда смотрите я вам сразу еще скажу какой момент когда вы заходите в команду вы делаете свой личный кабинет би free и вам в кабинет би free денежку можно завести либо через обменник работали с обменниками perfect money у нас а есть это и второстепенно дайте мне разобрать а я про курс доллара вам говорю сейчас да. то есть это вы считаете, мои проблемы это мои проблемы курс доллара на сегодняшний момент 82 рубля почти смотрите. это где в сбербанке да это второстепенно, люди, ну поймите же, дайте мне в схеме это разобраться. Дело в том, что вы сами говорите сейчас второстепенно, в то же время вы начинаете ну, реально бред нести, давайте в рублях, давайте, да. Хорошо, давайте в доллар. Хорошо, давайте в доллар. Вот вам вот. конкретно доллары говорят, и вы сейчас наоборот так. начинаете запутывать Хорошо, человека. Хорошо, давайте того, в доллар. Я не запутываю, я, хотелось, я пытаюсь вас разобраться. разобраться. Так я вас Смотрите. тоже спросил, кто вас добавил в гостевой Вось чат? Вот, если... Подождите, Виктор, вы перебиваете. Просто если вас пригласила Регина, да, если вам нужно прям вообще разобраться вдоль и поперек, созванивайтесь с Региной, и она вам все рисует и показывает. Потому что Ксюша вам два О, раза да. рисовала, и вы все равно не понимаете. Она вам нарисует так все в рублях, вы, вы считаете точную прям сумму в рублях. Знаете почему? Потому что вот вы сейчас считаете, вы говорите, я образно, но доллары вам не подходят. А в рублях у вас тоже будет сумма не, не такая, которая стоит в центробанке. Если вы работаете, заводите деньги через обменник, обменник берет первый раз девять процентов с тысяч 8100 долларов. Считайте, сколько это будет. То есть у вас будет вход гораздо больше, чем вот сумму, которую вы назвали. Вот Но давайте в долларах. Вводить, я с вами согласен. ну тогда эти же мне сначала разобраться перед тем, как принять решение, хочу ли я что-то куда-то вводить. Так давайте только в долларах это все обозначим, да, чтобы 100, другие 100, тоже 100 понимали. В долларах. да, 800 в долларах я вношу. Привожу двоих, которые вносят сюда по 800 долларов, и только тогда я заработал 800 долларов, правильно? Забрали, правильно. забрали 800, пока еще не заработали. Вот да, один встал, второй встал. А, разница в чем? Как забрал и не заработал. Но вы вложили 800. Да. Вы, вло... вы же их вложили, вы их вернули да. сейчас да. в свой бизнес. То, что вложили, вы в два шага вернули, да, Хорошо. вот это правильно. Все, я ваше мышление понял, осознал. Да, вернули, дальше. Потом я на следующий месяц привожу еще раз двоих по 800, и только тогда я заработал 800. Все, я вас услышал. Правильно? Нет, вы совершенно Нет. не слышали. Смотрите, я пригласил. Все, ждаю, говорю. Ага. Когда вы пригласили? Вот вы пригласили двух, вы это поняли, вы свое забрали. Все, то, что вложили, вы вернули. В следующий месяц вы приглашаете следующего партнера. Вы его вот сюда можете вниз поставить. И у вас 800. будет на Мой следующий партнер – 8100. Да, он слушаете, вы, вы перебиваете. Вот вы перебиваете, и по сути, вы сутите не можете уловить. Вам Ксюша объясняет, а вы ее перебиваете. Вы послушайте до конца, а потом задайте вопрос. У вас тогда точно все сложится. Тем более, если вы хорошо считаете. Вы позвали партнера, он пришел, сделал вложение 8100 долларов. У вас пришла выплата 7200 7200 вы заработали и это уже чистый доход и вам открылась 3 бизнес-места стол 300 вот в этот стол 3 бизнес-места у вас откроются. то есть в любом случае мимо стола 300 вы не убежите никуда у вас пойдет второй круг и он начнется у вас со стола 300 но плюсом у вас будет 7200 долларов вот здесь понятно Здесь понятно. И их я могу забрать и инвестировать? Сразу же, да. Сразу же в ту же секунду вывести. Угу. Это значит, я уже привел на тот момент времени троих, кто 8-100 инвестировал. Правильно? Да, если вы привели сами этих троих. Может, знаете, как быть? Вот вы привели первого партнера. Ну, например, Сергей пришел к вам, встал вот сюда в левое плечико. Сергей взял и привел Машу. Маша встала вот сюда вниз, и вам тоже придет выплата 7200 долларов. То есть, опять, не рассчитывайте только на себя. Может быть, у вас партнеры тоже сработают, но деньги придут вам. Выплаты всегда через одного, всегда через одного. В общем, все столы 300, 900 там, и так далее, я должен пройти полностью, и также мои люди должны пройти полностью снизу вверх, да, начиная со стола. Если вы стартуете со стола 300, то вам нужно полностью пройти. Но вы можете стартовать сразу с большой площадки. Вы можете открыть сразу две столы. И тогда я все еще должен идти через стол 300, насколько я вас понял. Вы, когда у вас будут идти выплаты по 7200 и по 7500, вам программа будет автоматом давать бизнес-места в стол 300. Это так маркетингом задумано, чтобы у человека пошел открываться второй круг автохауса. Вашим партнерам тоже будут даваться вот эти дополнительные бизнес-места. Вам дали три бизнес-места. Ваш партнер получил выплату 7200, ему дали тоже три бизнес-места. И получается, что? Что его первое местечко летит снова к вам? Авто, Вы его авто, не теряете. Потому что там что-то с машинами связано. Или как? Авто! Авто! машина, хаус, дом переводится, да. Ну то, что здесь деньги, смысл в чем, что здесь деньги, на которые можно купить без ипотек, без кредитов квартиру, машину, дом, путешествовать, то есть здесь большие деньги. Every day, это денежка на каждый день переводится. Так, ну здесь я так понимаю разобрались. И смотрите, Виктор, я вам еще советую, если вы будете заходить сразу в 100 800, открывайте в любом случае себе еще площадку 300, потому что будут находиться люди, которые скажут: а я в 300 хочу, я не хочу в 800. Я хочу сначала в 300 зайти, посмотреть, как это работает. У меня, когда партнер заходил, у меня с Молдавии зашел партнер двумя местами в стол 800. Параллельно она открыла себе стол 300 и стол 900 и стол 150. То есть она открыла себе сразу четыре площадки. Вот. И уже непосредственно мы пошли работать в этих площадках. Поэтому лучше делать так. Вот, а у кого-то, ребят, еще Виктор, я еще вопрос скажу. есть? не да, согласиться. Вот я вам скажу то, что сейчас грядет через неделю, да, с этими CBDC. Еще непонятно вообще, что с долларом будет. Так а что... нам без разницы, Виктор, нам без разницы, что будет с долларом, если доллара не будет вообще, то в кабинете будет другая какая-то валюта, которая будет удобна для 43 стран. У -у -у. Мы CBDC от доллара не зависим, можно сказать. Да? еще раз повторите не слышу который грядет себедеси вам тоже подходит насколько я понимаю а во первых знаете я вот как люблю пока не случилось все спокойно работаем. Когда случается какая-то ситуация, вот тогда мы уже решаем вопросы по мере поступления. Но с Анной Михеевой, создателем компании, мы всегда на связи. И она сказала, она сама в России тоже живет, русская женщина. А вот, можно работает. контакт с Анной Михеевой? Если... Можно, можно контакт с Анной Михеевой. Сегодня вечером в 18.00 по московскому времени будет вебинар, где будет присутствовать Анна. И она там ответит на все вопросы. Поэтому а ссылочку этому вот, чтобы, чтобы я тоже мог созваниваться либо через Регину. Она, она не будет с вами так созваниваться сходу будете партнером ради бога будет созваниваться а сходу вот так она ну, с вами обычно это работает по-другому сначала люди созваниваются а потом Виктор, они сходу, это ни к чему я вам объясню сейчас такой момент у анны точно также работает по маркетингу Пять лет компании будет в августе у нее огромная структура у нее очень много времени точно так же уходит на, да, для того, на, на работу, для того, чтобы компания дальше развивалась, чтобы, чтобы здесь было Чтобы всем пренебрегать всеми новыми партнерами, я вас понял. Прекрасно, да, прекрасная философия. Виктор, который... если вы хотите сюда зайти и вы хотите здесь зарабатывать, заходите. То есть, Анне, без разницы, сюда зайдете вы или нет. Если вам нужны деньги, если вы видите, что вы здесь можете спокойно зарабатывать большие деньги, заходите. То есть здесь без разницы, со мной вы пообщаетесь или еще с кем-то. Вот нет, давайте я сам буду для себя решать, с кем, ну, разница, Ради бога, нет с кем не общаться. Смотрите. Если, если ну, прямого контакта... Я скажу. Смотрите, Виктор, подождите да. секундочку. А у вас спонсор будет, если вы зайдете, у вас спонсор будет Регина. Вот с вам, а вы с ней и общаетесь. А, а, у нас а взяли? Может, я хочу, чтобы мой спортсмен был именно хозяин фирмы? Ну, знаете, а -а -а. конечно, вы больны, как хотите, но тогда, да. понимаете, у нас Ну правила, Даже в этом да, случае мне у нас прямой, у нас прямой контакт нет, сам, да, не светит. Я правильно понимаю? Нет, я не буду давать контакты. Лично я не буду, потому что Анна нас нам говорила, предупреждала, Всё, что мы контакты никому не раздаем. Всего доброго. Ищите до свидания. До свидания. Да, не буду искать. Смысла. до свидания. Конечно, нету смысла. Какой смысл, если человек даже не зашел, еще не зарегистрировался? Какой смысл? Уже права качает нам вообще фиолетово зайдет человек или нет мы это здесь зарабатываем и вот послушала все такие на распальцовки ребята у нас компания для простых людей а не для таких как виктор пусть ходит в найм и там себе начальнику качать права вы понимаете человек еще не зашел не зарегистрировался и уже полностью начал права качать и мы ему все уже должны заранее а еще человек неизвестно, зайдет так, или нет. Так, все, <смех> спокойнее, ребята, да, успокаиваемся. Нет, здесь главное, чтобы каждый сам понял для себя. То есть не нам, не Анне Михеевой, абсолютно все равно. да. То есть вот пришла Маша Иванова и говорит, ой, я хочу здесь работать. Смотри маркетинг, пожалуйста, если ты хочешь, это твой личный бизнес. Вот я когда сюда пришла, вот Валентина, это мой пригласитель, Валентина Белеева. Она мне рассказала, говорит, Ксюш, смотри, вот маркетинг я сижу и думаю так хочу я здесь зарабатывать или нет то есть от того что зайду я в эту команду или нет валентине Фиолетова, то есть у нее уже деньги сыпались да, у нее уже команда структура все работает то есть от того что я зайду ее жизнь никак не изменится а вот моя изменится если бы я сюда не пришла я бы да, до сих пор работала где? В школе. И зарабатывала бы эти несчастные 350 долларов. Соответственно, я захотела свою жизнь поменять. Я пришла, я пошла строить свою структуру. И по маркетингу четко видно. Да, вот если я сюда встала, давайте я это уберу. Как-то так тускло рисует, ребят, не могу сделать ярче, к сожалению. Вот пришла, да, я... Так. Вот, я сюда встала. Валентина вообще где-то там высоко была в матрице, у нее тут уже все заполняться пошло, да, то есть вообще независимо от того, когда мы приходим, мы можем встать под любого партнера, куда поставит уже ваш пригласитель вас. И, соответственно, когда я пошла, да, первый человек у меня встал, второй, я вернула себе, не Валентина вернула ничего, не ей в кошелек, а я вернула себе 300 долларов. Вот здесь у меня встали партнеры, я перебежала в 900. Мои партнеры побежали снова ко мне, и я заработала себе эти 900. То есть вот я в структуре в своей вниз иду, работаю, и, соответственно, это деньги 100% мне летят не Валентине моему пригласителю, не Анне Михеевой, они летят мне. Да, за счет того, что я двигаюсь из матрицы в матрицу, Валентина меня ставит туда, куда нужно ей, потому что ну, все-таки она со мной поработала, она меня пригласила, да, денежка идет. Но я прежде всего для себя этот бизнес открыла точно так же, как и каждый из вас. потому здесь вот у каждого должно быть понимание. Вы идете зарабатывать себе в кошелек. Вот поэтому, да, лишний раз, когда приходят люди и говорят, ой, все, контактов не дадите, я отсюда ушел. Ну, а кому хуже-то? Мне не хуже. Я также зарабатываю, Регина также зарабатывает. То есть человек делает хуже себе, потому что на земле какие у нас идут вложения, каждомесячные. В конверте это вообще даже да, не обсуждаемо сейчас, в товар в различных в зависимости от того, какой бизнес у вас открыт, продавцам, там еще кому-то, да людям, которые на вас работают, заплати. То есть в итоге-то, когда в течение месяца пришла прибыль, вы из этой прибыли потом еще деньги снова раздаете, раздаете, раздаете. Что на руках-то остается? Уже не 100% доходов. Да? Кто бизнес держит, хорошо он идет, там денежка, конечно, больше, чем в найме, но это не 100% доход. А здесь чистые, с воздуха, летят, реально с воздуха. Когда вы свое вернули, больше без вложений, вы только зарабатываете. Поэтому разница здесь огромная. Поэтому именно сюда, да, уже предприниматели тоже в огромном количестве у нас идут. А, ребят, может быть, у кого-то вопросы еще возникли? Если Виктор никого не запутал, берите микрофончики. Все еще можно можно я сначала вы потом ольга смотрите на меня зовут водолазка татьяна я также приглашенный ксении и вот если этот виктор осуждает, дайте мне контакты там вышестоящего который давайте если к нему также пришел потом партнер и он скажет дай мне контакт вышестоящего который там организовал эту компанию я пойду туда какая у него структура будет строиться вот если каждый будет идти, идти там Кане Михеевой все. Да Нет, Кане Михеевой никто идти не будет, она уже давно нет, никого не будет. набирает. Да, понятно, вот. что не набирает, но просто он же понимает, когда он будет приглашать людей, которые будут идти под него, они уйдут, а я не хочу с тобой работать, я пойду другому, например. Да? Но ну, это вообще просто нереально. Во да, Татьяна, здесь вы правы, потому что маркетинг, он един для каждого. То есть маркетинг, он одинаковый. И объяснить его может точно так же любой партнер нашей компании. Здесь сложного-то ничего нет. Да? Поэтому каждый вам также объяснит, и для этого не нужен создатель компании или люди, которые работают здесь, там, не знаю, 5 лет. Да? Вот. Я работаю да, вот два года. Ребята проводят голосовые, которые пришли буквально месяц назад, да, точно так же они его рассказывают, все понятно, все доступно. Ольга, вы тоже хотели микрофончик взять, что-то добавить? Да, хотела спасибо вам сказать, вы стойкая девушка, молодец, стойко стояли. А это просто халявщик, хотел развинуть да. или обмануть Но систему можно. и всего лишь навсегда. Это уже, ну как, да, как говорится, это уже право человека. Mm -hmm. И здесь не нужно ни на кого обращать внимание, да, работаем сами. Самое главное, что мы знаем, зачем мы сюда пришли, mm -hmm. вот. А mm -hmm. человек каждый, да, пусть решает, зачем он сюда пришел. Еще Светлана, что поделила, просто не, не ни другие. Что? Светлана, говорите, какие вопросы у вас есть? Я видела, что Светлана, ну Фамилии не нет. А, угу. да. Микрофон да. включен, да, говорите. Да, Светлана, говорите. Мы вас не слышим. То есть микрофон включен, но почему-то мы вас не слышим. Дайте я вам вопрос задам. А как аналог. Смотрите, Светлан, по поводу налогов. Ну, давайте Светлана тогда напишет, да, потому что не слышно вообще ничего, что она говорит. Я просто хотела, знаешь, как, Ксюш, предложить, может, Светлане выйти и заново зайти в гостевой, ну, как бы на голосовой, может, тогда будет слышно. Да, Светлана, вы либо напишите прям в гостевом чате свой вопрос, мы вам ответим, либо выйдите зайдите снова. Вот, давайте, ребят, по поводу налогов. Смотрите, компания, так как в кабинете «Доллар», да, понятно, что мы зарегистрированы не в России, мы зарегистрированы в США, поэтому и доллар в кабинете. Зарегистрирован именно сам маркетинг, вот этот вот, да, вот, этот вот по которому идут выплаты, я вам про него сейчас рассказывала. Вот, и, соответственно, раз он официально там зарегистрирован, компания туда отчисляет налоги. Вот, но у нас компания на краудфандинговой платформе, да, еще э, не буду путать вас такими словами, да, чтобы было понятнее, касса взаимопомощи. Вот это понятно, мне кажется, каждому человеку. Раз это зарегистрировано как касса взаимопомощи, соответственно, партнеры, которые сюда приходят, за компанию да, идет проверка, налоги платятся. Вот, за то, что все правильно тут делается у нас, это все платится. А вот мы уже пришли сюда как партнеры, мы сами решаем, платить налоги или нет. Вот а вообще советую как, да, каждый же, в основном сюда приходят ребята, которые где-то уже работают. Вот я в школе работала, у меня от школы шли отчисления в налоговую, и я когда только-только сюда зашла, я прекрасно осознавала, что на меня миллионы сразу не посыплются, я ничего оформлять для себя, ну, как, зачем мне оформляться, если я и так налоги уже отчисляю со школы. Вот. Потом, когда уже у нас доходы здесь идут большие, да, уже ну, суммы приличные начинаются, да, вот здесь мы уже думаем. Каждый, опять же, сам решает для себя. Кто хочет, тот оформляет себе либо ИП, либо самозанятость. Самозанятость, вот в России ее выгоднее делать, да, это 4% в месяц. С каждой суммы, которая пришла к вам на карту и ИП, это уже 6% платить, то есть да немножечко побольше. Но каждый человек сам вправе решать, оформлять ему или работать таким образом. Кто не оформляется, тот просто забирает полностью 100% себе. И еще по поводу налогов, ребят, сразу скажу, бояться не стоит. Да? Ну, Во-первых, в разных странах разные законы по этому поводу. Но вот скажу лично про себя, я до сих пор ничего не оформляла. Ничего не делала. Но я планирую в ближайшем будущем да, оформить себе тоже самозанятость и все официально, чтобы у меня было. Но на данный момент я что делаю? Я выводы делаю постепенно и делаю на разные карты. То есть я спокойно могу сделать на свою карту, там, да, на одну, на вторую, на, на карту мужа, на, на карту родителей. Да, вот так вот пошагово денежку вывожу. Если, конечно, нужна денежка сразу, то сразу вывожу да, большую сумму. Но налоговая, вот лично ко мне, тут, фу, ни разу не придиралась. Все хорошо, все работает. Поэтому сильно этого не бойтесь. Да, если грамотно все делать, то все будет отлично. Ну а потом будут миллионы, там уже как бы... да, не жалко, как говорится, оформить налог и платить его, потому что зарабатывать-то все равно мы будем больше, гораздо больше, чем за всю жизнь, работая в найме. Я ответила на ваш вопрос? Ну, не совсем, конечно, но ответили. Но смотрите, вы что боитесь, что у вас как-то да, вы выводы сделать не сможете, что вас к вам налоговая будет прикапываться, или чего вы боитесь сейчас на данный момент? Ну, был такой отдельный момент с налоговой, неохота с ними встречаться просто. Но смотрите, если да у вас какой-то там момент, ну, всякое бывает, у нас бывают ребята приходят, знаете, какие у которых вообще карты арестованные, либо арестованные, либо банкротство делают, возможность всегда, я думаю, найдется делать вывод на карточку кого-то из родственников, к примеру. Да, или кому-то знакомым. Вот. А потом просто-напросто, когда вы увидите, что да, все здесь работает, у вас уже доходы идут хорошие, оформите себе самозанятость, подскажем, как это грамотно сделать, и все, и будете спокойно работать, ничего никого не бояться. Спасибо. А, так, Светлан, Светлан, вижу, что вы к нам снова присоединились, попробуйте микрофончик включить. Нет, все равно не слышно. Ребят, если вопросов больше нету, тогда будем сегодня заканчивать. Всем спасибо, кто был на голосовом. Ксения, <laughs> можно интересно? мне секундочку, Ксения, можно мне? Ой, или кто. Ну. Да, я да, секундочку. на одну секундочку. Вот, знаете, что. Здравствуйте всем. Я Светлана из Беларуси, Я уже выступаю, как бы, частенько, как у меня получается. Вот к гостям обращаюсь. Пожалуйста, не сидите, не думайте. Не думайте, не теряйте время. Я за месяц. За, на третий день вернула деньги, за которые я зашла. И через две недели уже в автохарсе сижу. Поэтому не теряйте в, в двух программах, то есть уже за месяц достижения. И по поводу налога, когда я заходила, я все-вс все полностью узнавала. По поводу налога у нас в Беларуси, не знаю как где. Ну, сказали как бы что у нас лично в Беларуси, как бы налога нет. А если вы типа боитесь, то ну можете да, единоразовый оформить. Ну, как бы сказали, что нет, это внутренние деньги вот так, если вдруг кто-то из Беларуси, потому что я узнавала по этому поводу. Светлана, большое спасибо за дополнение, да, ребята, сегодня такой голосовой был интересный, но ну, я реально люблю, когда много вопросов, когда да, вот какие-то дискуссии идут, потому что если на самом деле люди, задавая вопросы, хотят разобраться, это очень здорово. вот. И вечером, кто хочет задать вопросы Анне Михеевой, ссылочку на вебинар сейчас вам тоже скинем 18.00 по московскому времени прям вот на эту ссылку нажимаете можете раньше зайти можете минут за 5 за 10 даже зайти потому что количество мест там тоже ограничено а нас там очень очень много на вебинарах на этих бывает вот чтобы вы успели попасть и татьяна романова тоже работает она в компании be free 5 лет бизнес коучина с огромным-огромным стажем она все расскажет. Расскажет в целом про интернет, как он работает, каким образом да, выбрать для себя компанию. Не обязательно компанию Бифри, просто как выбрать для себя компанию, чтобы не попадаться на лохотронов, в которой вам будет комфортно, удобно. И самое главное, в которой вы будете зарабатывать. И будет Анна Михеева, которой можно будет задать вопросы. Она тоже на них отвечает в течение всего вебинара. Вот, Поэтому, ребят, заходите, будем вас ждать. Разбирайтесь, думайте своей головой всегда, не слушайте никого, вот тогда у вас точно будет другая совершенно жизнь, и вы будете так же, как и мы, воплощать свои мечты в реальность. Всем огромное спасибо и всем до вечера.